Panasonic созданы для того, чтобы предоставить вам исключительное сочетание энергосбережения и максимального комфорта в любых условиях. При запуске кондиционера воздуха требуется значительная мощность для достижения заданной температуры. Однако после того, как эта температура будет достигнута, для ее поддержания достаточно и меньшей мощности. Обычно неинверторный кондиционер воздуха способен работать только на постоянной мощности излишний для поддержания заданной температуры. Поэтому приходится периодически включать и выключать компрессор, что приводит к более широким колебаниям температур и излишним затратам энергии. Инверторный кондиционер воздуха Panasonic автоматически меняет скорость.